Добро пожаловать в Mewscore за минуты. серию коротких видео, которые помогут вам быстро освоиться с программой Mewscore. Меня зовут доктор Джордж Хесс, и в каждом из этих видео будет показано, как использовать некоторые из основных функций новой версии этой программы. Mewscore – это бесплатный нотный редактор с открытым исходным кодом, который является отличной альтернативой программам Finale и Sibelius. Вы можете бесплатно загрузить ее с сайта, указанного на экране. Урок второй. Работа с программой Мьюскор. В этом уроке мы познакомимся с интерфейсом программы и получим основные понятия о том, как работать в программе MuseScore. Большей частью программа MuseScore использует одноконный интерфейс. В верхней части экрана находится по-новому оформленное меню программ. Панель инструментов наверху основного окна содержит часто используемые инструменты. Верхний ряд меню начинается с базовых файловых функций и кнопками отмены и повтора последнего действия. Заметьте, что при наведении мышки на значок меню появляется краткое его описание. Меню масштабирования содержит основные установки. Вы можете также использовать комбинации клавиш Ctrl Plus и Ctrl минус для изменения этих установок. И, кстати, масштабирование не влияет на размер печати. Вид страницы позволяет нам выбрать между стандартным и новым непрерывным видом, который полезен при работе с большими партитурами. Далее идет управление проигрыванием, метроном, концертный строй и новый инструмент захвата изображения. Вы обнаружите, что некоторые из этих функций могут быть доступны через меню или комбинации клавиш. Второй ряд панелей инструментов содержит все инструменты для ввода нот. С вводом нот мы познакомимся в следующем уроке. Панель инструментов можно изменять, щелкнув на ней правой кнопкой мыши, и затем выбрав инструменты, которые вы хотите, чтобы отображались на ней. Все другие пункты меню доступны в палитре, расположены слева. Как вы делали в первом уроке, щелкните мышкой на название палитры, выберите нужный объект и просто перетащите его на партитуру. Некоторые из этих объектов имеют установленные для них комбинации клавиш. Новая возможность – рабочее пространство, настраиваемое пользователем. Существует два встроенных рабочих пространства – базовое и расширенное. Вы можете создать собственное рабочее пространство, используя любимые встроенные объекты партитуры. Инспектор также является новой возможностью в данной версии. Щелкнув мышкой на любом объекте партитуры, вы видите его свойства. Вы можете спрятать объект, изменить его вид, или точно настроить его расположение. Дважды щелкните мышкой на заголовке окна инспектора или палитры, и вы создадите плавающие окна для них. Снова дважды щелкните на заголовке окна, и она вернется на свое место. Меню Вид содержит другие элементы интерфейса. Навигатор облегчает перемещение по партитуре, особенно для длинных партитур. А клавиатура пианино облегчает ввод нот, когда миди клавиатура недоступна. Параметры находятся в меню MuseScore на Macintosh, или в меню «Правка» системы Windows. Хотя программа MuseScore будет работать сразу же после установки, неплохо все же знать, что там находится. Мы более подробно поговорим о параметрах позднее. Итак, теперь вы должны довольно хорошо представлять, где что находится в MuseScore. This has been MuseScore in Minutes, a production of George S. Music. For future videos, please subscribe to this channel. And for information about music technology, training and clinics, please visit our website. Thanks for watching.